Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня я хочу пригласить вас на новый курс, который проходит в формате трехдневного вебинара, посвященного основам работы с контроллером моделями устройств производства VerinBoard. В первый день по программе предполагается, что все будут вся линейка освещена устройств, их назначение подключения на втором дне уже непосредственно работа с контроллером Варенборд, о том, какие у него средства коммуникации, подключения программы работы с этим контроллером на третьем дне постараемся наиболее полно вспомнить, что было на первых двух днях, а также разобрать домашние задания ну и кстати те, кто наиболее успешно справиться с этими домашними заданиями, я приготовил с помощью компании Варенборд призы. Отзывы и программа курса, условия участия, запись. Все это я укажу на ссылки в описании. Присоединяйтесь.